Здравствуйте, с вами Владимир Чернов и в этой серии коротких видео я хочу поделиться своей историей избавления от сахарного диабета. Это произошло уже более года назад, но с уверенностью говорить о результате я могу только сейчас когда регулярные анализы показывают, что рецидива нет. Начнем с того, что мне 62 года. Диабет настиг меня в 50 и с тех пор долго не отпускал. Я пил таблетки, пытался соблюдать диету и регулярно питаться, но это не всегда получалось. А диабет не забывал мне мстить за нарушение режима. Кроме того, не отпускала сопутствующая гипертония с которой было очень трудно справиться. Врачи никак не могли подобрать подходящие таблетки. Предполагали, что это связано с большой дозой облучения, которую я получил в Чернобыле. И вот три года назад я понял, что если срочно не займусь собой, то мне осталось недолго. Однако чем заняться? Стягать железо или бегать в моем возрасте и с моим весом, тогда 110 кг при росте 192 см, неразумно. Так что выбор не такой уже большой. И мой выбор упал на ёб. И через полгода произошло чудо. И сахар, и давление пришли в норму. Исчезли боли в суставах и одышка. Я не верил сам себе. Но анализы и самочувствие не обманывали. Эндокринолог отменила свои таблетки, терапевт до сих пор не верит и выписывает свои от давления, но я их не получаю и не пью, хотя для меня, как для чернобыльца, они бесплатны. И так прошло уже больше года. Причем постепенно я забыл о диете, ем в меру и мучное, и сладкое, и даже позволяю себе алкоголь. Немного. По моему мнению, произошло чудо. Я попытался разобраться в его механизме и узнал для себя много нового и интересного. Об этом наша официальная медицина молчит. И именно поэтому, начиная со следующего видео, я поделюсь с вами теорией и практикой этого чуда. Спасибо.